Так, у меня они уже ждут. мы уезжаем на, когда зацветет весна, и погроем с тобой Так. Так, давай пока, <тут> <тут> тупицы. <тут> <тут> да, я иду, я иду. Ну вот быстрее тогда. Да замолчи ты. Да заткнись. <звы> Если сейчас не заткнешься, я тебе заткну сам лично. Так, да, жители тут уже сидят все. Все, кто за руль. <звы> я за руль. А Что Капитан, капитан <звы> 네. не доделал, итак, Титаник устроим, <раз <звы> глаза <звы> раздуть немного, туда. Уехал. <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> Да, сейчас. Подожди, дай нам присесть, а то у нас. Yeah. Стойте, <олос throat> я забыл кое-что взять. Ч? А что? Что поспать? Яга. Ушел отсюда. Стойте, я тоже хочу забыть. Звериные мачты, да. Ладно, давай Яга, поспать. Мы ждем и зарабатываем. А дорогой, Так, это вернем. Я все плавающая рыба. Что надо? Я не Я помогу. Я помогу тебе. вроде. забыл. Так, все. Вы там коне уже должны. Ну, что, эти что-нибудь оставили? А, я бегу, я Надо бегу. Надо собрать бегу. все вещи. Стой бегу. на месте. Э, мистер Бак, я все уже собрал. Люди, люди тут. Да стой я на месте. Быстрее, я уже. Я уже все посмотрела. собрал. Вика, Вика стой Ой. на месте. Мистер Бак, я уже все собрал. А что, я что плавать хочу. Ну, той на месте. Адриан, там среди тут и уже среди пассажиров. Переживает. Не переживай. Стой на сидят. месте, алю. Да, да, да, да. Почему она такая тупая? Я не пойму. Пой. Давай, давай, давай. запрыгну. Все, поплыли? Нет. Нет, погодите, я запрыгну. Ой, больно. Дракон, дракон. Ветер. Поехали, короче. А все, а поднять камер она... поднять а паруса даже... и Мы отплываем. могут. Мы... Надо... Сделать... Почему она такая трупа? Давай, вс, я уплываю. А, так. Долико, да. стоп, она а можешь? А нет, нет, я уплыю, я не его. Я ей говорю, стой на месте, она двигается, я не могу ее затащить. Эй, я не могу. Я услышал уже, я Ничего. ты потеряла. Ничего. На, сейчас. Возьми. Чел, ты... пчела... пчела. меня поднять обратно. Пчела. Ты потеряла. Я сейчас бахну. А, обратно. Я сзади тебя уже. Я, О, Ой, я капитан. Ты капитан? Пойдем, пойдем, пойдем. Он туда, задел, Вот и все. Вот и вали, чепуха. Льви, я я и я вот Принес, а, мистер Бак говорит да, за... капитан, а, что нет. Я уничтожу остров, да, Глупо это вулкана. Да, я придумал уже, как это сделать. Я его так что поскорее стараться сбить. Мы на это посмотрим, мы все равно в воде находимся. Мистер Бак, а нормально. Так, все, мы уже приехали домой. И теперь мне надо. Шкатулку я тоже уже закинул. И вот, что у меня по талисманам. Но это же мало, правильно? Поэтому да. я сегодня заберу у всех талисманы и выдам после а того, как я узнаю, возьму, сколько талисманов мне не хватает. Не хватает. Так. Угу, угу. Пойдем. Нам поговорить Тай надо. надо. Ай, спасибо. Это талисман, талисман, талисман, талисман. Я заберу на время. Один. Фейк вы себе, муж. Открой мне. А, ну ладно. Так. Так, теперь у иди трансформация. Эй, ты, инвиз. Сюда иди. Инвиз ты можешь э, говорить, Оставь, сообщение на да, тебе отечек. Пип. Ты, издева... ты издеваешься, Инвиз? Вот здесь хорошо, летит я там. И сюда. Угу. Ты не знаешь, мы Давай сюда, ты мне надоел уже. а три -а экзакатоматия. -а, Держи. Так, теперь мне надо... Mm. Надеюсь, я дальше буду потом ренейвиз. Ну, как... Кто Куда? Я в канаву. Ай. Mm. Кого я еще не забрал? Mm. давай еще так дракона я призову талисман пчелы тоже так все вроде бы я призвал талисманы сейчас проверим да остается один и он у одного человека только где этот человек он всегда где-то шастает и где она О, нашли ее. Привет. Куда пошла? Стой. Пойдем поговорим. Да. Так, и смотрим, что у нас по... ...разделение, разделение. Ты мне будешь нужна с объединением с кота. Угу. Вот так вот. Так, теперь я возьму только раз. Два и три. О, Ладно, мне пофиг на тебя. Уфиг. где профессор Бубик? Дома его нет. Ладно. О, привет, пойдем. Uh -huh, пойдем. Не упади. Я, я уже примерно задний выход находится. На. Все, ищи выход. Мне без разницы, где ты будешь сказать, его. Я уже его знаю. Ну, ну, ну. Вот выход. Тупица, пустоголовый толкаешься. Я, не, no. я no. не толкаюсь. Так, сейчас я на втором этаже. На Что это делал, умный человек? Да, Чё... хм, Ля -ля -уля -уля -уля. слепая и глухая. Иди сюда, Балбисина. Mm. Ск... Я, мистер Бакин, вис И никто mm. не видит. Ай, ай, эй, эй, эй. Это... Мы собак прием на горизонте вроде, чисто. Mm, хорошо. Хорошо. Mm -hmm. Чисто очень. О, привет! Тебе надо домой зайти. Mm. Ну, может, ты как бы. Живешь фиг пойми, где, неужели? Я в нашем городе после этих толпы зомби. Надеюсь. Весь... Надеюсь, Маджисти уже расправилась. Ну, наверное, надеюсь, она как бы. Чепелище. Виз, тебя никто не видит, ты очень бесполезная. Я знаю. Ну ладно. Так все герои, расходимся. Или прогуляемся, может где-нибудь по городу. Красивые места. Кто знает какое-нибудь красивое место? Ну кроме канализации. Я знаю одно красивое место, пошлите. Да, пойдемте в канализацию. Ладно, пойдемте. В мою канаву хотят выйти? Не дам. Давайте за мной. Пролазим. Так, нет, и у нас же выходят каникулы. Так, вот залезли в мою канаву. И зачем? Вопрос. А давай, давай, давай, давай. Надо подождать всех не успел инвиз рена пойдем рена инвиз к вашим угу. очень рена инвиз а я тебя никто не смотри поплыли поплыли я на верхушке. Тут весь, тут весь город Виновисперия, посмотри. Практически. О, это ресторан. Ладно, пойду я отдохну после... Ладно. У меня уже глюки едут. Глюки. Муки-глюки. Да, да, да, что? Что тебе надо? Ну что? Дома, наверное, Давай. спят. Устали ты тоже? Советую тебе идти домой. Вот мы найдем... Инвиз. Так, все, ладно, пойду я. Чтобы за мной всякие инвизы не следили, то у них это очень хорошо получается быть... Быть инвиз. Не Марка дома, не Олега. Странно. И трансформация. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Иду к друзьям, схожу. Стоп. Мне не показалось или... Ладно, мне показалось. О, привет, ребята! Ой. Привет! Вы уже приехали? Меня отправили первым. А, точно, ты же работаешь в школе. Хорошо, хорошо отдохнули, но недолго. А мне там нравилось. Но ну, там сейчас все затопило. И там зомби. Но не здесь, умерли уже. Да, из вулкана. Ладно, пойду я. Отдохну. Так. Реально таков в нем свет. Mm.